Кастые. Так, и немножечко осталось собрать последние силы. Так, э, привет. привет. привет. Дани, ты что-то так поменялся, я себя ж не узнаю. Да. Так, скиньте, пожалуйста, артефакты, которые я вам дал. Добрый день. Я а чувствую, кто-то пришел, выходит. поэтому а, надо а, идем, а, а, а, а, а, а, нужно пригласить. При при при на охотника. Никаких охотников. Охотников нас здесь не хватало. Так, у него, у него вот это в руках. Это, это что? за... А, я понял. Я Показалось. знаю, это, но... Показал. Он... А, стойте! Взял... Боже, я, я, я, я и думаю, что, что так жарко стало. Ну, звончик не, хоч... не хочешь? Да, не я взял... забыл про это. Подожди, иди сюда. сюда. Чувствую за. Он выглядит как, как оборотень, как охотник. Путочу. Пойдем. Надеюсь, тебе кажется, ну, что ну, за. Ну, Ладно, ну, пойдемте нет. зайдем. А, что-то у него что-то не так. Я а что-то что поговорю. Летуча, сюда как Так, лютущий мыш. Так, а, Тедди, Тедди, мне, мне нужны артефакты. Те, которые я дам. Проколо про, про на полумесяца. месяца. феи. Так, самофея. Я кому-то еще одну голову давал, вроде как. Голова... Мы же там ставили ее. Я не помню, где... Ну там, короче, смотри, иди сюда. Сейчас. Да. Ты бессмертный, что ли? Гонтик, гонтик надень. У меня гонтик есть. Там... Так, что Тут и есть, есть, слышу что-то. Ой, я что? говорю, он похож на охотника, я похож чу, на облик на то время. А, ты и беспаленишь. Подожди, а, подожди, а, подожди а не мой, подожди. Это же Оляк с Тайпой есть. Да, боже мой. Важаг стави полумесяц. Я тебе никакие артефакты не давал. Ну, может, просто маскарад никаких. Он же, он же, а кому он я отдал? Как у нас солнце стоит? Я не знаю. Ой, да. а ой... вампиров это не видели. Не... Вампиры в городе есть? Ничего себе. Они вообще советствуют. Ой. Мальчик шизобренее, пойдемте от него. Ой, шли А я не уже разрабатываю на шерсть. Отчихать. Отчихать. Да, подождите, пускай придет он. Подождите. Этот, да. я очень вежливый, да. мне нужно разрешение, чтобы идти. Ну, выходи. И тебе тоже надо разрешение. Же... Да. Входи. Ну, что вы... Т... Боли, тупозор. что ли? Мне надоело с ним ходить. Так, я люди, я... проблема прах прокол из белого дуба, а где прах-кола на полумесяц, а где прах из белого дуба? Я кому-то дал прах из кола белого дуба, еще пропала одна голова. Так, ладно, прах можно заменить душу. Так, тихо, это охотничек. Так, начнем с того, что у нас у меня была где-то голова Фина. Она на острове полумесяца. О, мы идем ко мне домой. Да. Но только было бы проще, если бы немножечко не пришлось идти с Устину. А, Господи, не... Слушай, сейчас... так, мы еще пока не превращаемся, мне нормально. Да ё-моё. А, надо... Господи, я возле него не могу находиться. У него так... Шерсть слишком... Счастье? Да. Похоже, Нет. у него у тебя энергия на 6. Но я сейчас прибью этого. Ну, прям Нет, вообще, Рена Инвиз. У слишком густую шерсть. Дайте я здесь отдохну. Ой, не могу, тяжело Нет. ходить с зонтом. Мне тоже не очень тяжело ходить. Может, может ко мне домой пойдемте? Да, нужно дойти, да. Забрать головы этих двух Майклсонов. Тогда нам это заменит. Но кто тогда украл? Блин, я кому-то дал, видимо, кто-то не принес. Он, он, он да, да, ничего страшного, мы просто Но ходим на... на ходзи. Но мы вообще, мы оборотни, Что, не знали? У, хоро... у него хороший слух. Хороший слух, у меня хороший нюх, хороший слух и хорошее зрение. Он меня а не ты... переиграет в эту игру. Подожди. Аня, у все. У я не чувствую его шерсть. Да, я не чувствую его. Я его тоже не чувствую. Да, Что? прям вообще, мы такие скрытные. Да, да прям вообще, как не догнаться? Ну, как мне обойти по-другому? Да, ну, мы же как-то обошли. Не используя свои да. способности. Так, напомню Все то, что здесь стоит дерево, поэтому мы можем убрать зонтики. Я сейчас расслабляю. Да, да. Давай. Мы здесь не будем гореть. Хорошо, как хорошо. Он, он, он, ну, подождите. Так... Ну, когда... Вы де... вы... Ой. Вы хотя бы говорите то, что вот это... Что да? там? Оборы. Тут Стоят просто. А ну, где, ну, а где а вот уже оборотил. Дайте мне голову Майклсона. Mm -hmm. Душа. Так, мы точно никому ничто не давали. Сколько волков. И тут тоже грустная Ну, не повезло тебе. Привет. моя, ты же моя кошечка. Так, стойте. Он, так, да. Я, видимо, ему отдал кто-то. Так, ну, в целом, в целом, пойдемте. Пойдемте немного поразговариваем. Какое хорошее ты дерево. Посреднее в своем роде. Это дерево давно-давно давно вымерло. Ночь начинается. Так что если это дерево сгорит, то тут все. Символ... Кстати, это видимо простые собачки. А, Нет, а, не, а, да. у меня есть мои собачки где-то. Подожди, подожди. Собаки? Надеюсь, вы, не, вы меня сейчас не сожрете. Не сожрет. Где мои собачки? Кто-то есть? Где? где? <с собаки. <с да, да, тебе вода кажется. Вода, а, вода, вода, вода. Друг. Друг и ты. Пойдемте, Пойдёмте по своим. Я хочу вам кое-что показать. Я к, я к вам. К... Я к вам. Тебя не звали. Значит, так, ну в целом это просто дом, поэтому он ни на кого не записан. Ё-моё. Это мой дом. Он не записан Все. на тебя. Он записан на меня. Нет, это если мы сюда не прошли. Не Видимо, за, за это это, документа Люди, люди... Люди тихо Daまた... está... успокойтесь. Это краска. Да за нами следят придурки. У меня контейнер съеду забирают. Манися тихо, Боже, меня уже Да иди, выйди с острова. Стись за нами следят дебил собачки. Ой-ой. <связываю> так, этот, пойдем, да. пойти, ребята, пошлите, уже слишком поздно. Да, я его да. Вамп... Давайте. Вампиры Давайте. же по идее... Э... вампиры ночью ходят. Да, страшно. Да, мой да так страшно. это мой дом. И мне придется остаться здесь. Всем пока. Он сейчас, он дебил. Сейчас, ну ладно. Он сейчас тупо да, обратится. Я ну я ладно, не по, не мы не этого пожалеем. Пожалеем я этого я чела. Он знаю, сейчас я буквально... Я, я Люди, я здесь... Не сло... не За нами кто-то наблюдал. Здесь сломана вторая штука. Хватит чихать. Пример, это он. Применте аллерген. Так, на мне все артефакты. Их нужно срочно применить в правильном порядке. разложить. Стойте! Если это так, то... Контессенджи Сепале, Финдор Люди, стоит текать быстрее. Пожалуй, я пойду с вами. Что случилось? Ну, и придем, придем домой, я вам объясню. Ладно, тут никого уже. Да, быстрее. Не используйте свои силы. Да успокойся, Больше... пример аллерген. Да, я слышу его. Подойди, у меня таб таблетка есть. все нормально? Быстрее, быстрее, Тут быстрее! Быстрее. Может, папа хела, ты быстрее, старайтесь стараетесь стихать. Не задумайтесь ни о чем. Я понял, я понял, в чем прикол. Точнее в чем подвох. Это не да, просто нам... охотчики, которые... которые охотятся на вампиров. Быстрее, пускай домой, впускай домой. Я слышу. Люди, ну теперь немножечко мы здесь застряли. Это не просто. Я, мы бы с обычным... Ну не думайте то, что я, ты, ты, ты. Мы разобрались без с ним. У него голос белого дуба. Нет, я не думаю. Я почувствовал кол... Но я не придал значения то, что это он если у него, я думал про. белого дуба, он нос, и поэтому он просто может меня проткнуть Погоди, погодите, я его слышу на крыше, он на крыше. На крыше. Да, я тоже... я боюсь, будет. я кажу, он и он догадался то, что мы вампиры. Нет. Он Ой. может нас убить. Так. Но подожди, если он, если он, догадался. У то меня то, есть плазма, у меня нет. есть меньше плазмы. Да ты у него кол из белого, да белого дуба. Ты тупой, он убьет первородных он даже. Он может через зайти. Какой? Мы балкон не заделали. Какой балкон? балкон? Я заделал. Но он не за то, что я маг. Ну какая разница? Быстрей. Тихо. Ура. Тихо, тут нету. Люди, а вы не думаете, что он может быть уже дома? Так вот. Текай, текай. Текай, текай. Текай, текай. Текай, текай. Текай, текай. Текай, Трансформация! Текай, текай. Текай, текай. Текай, там окно открыто, там окно открыто. Все равно, папик, бежим! Бежим, бежим, а, бежим! А бежим, бежим Черт, пускай бегут. Я Он меня цапнул. Слышно, Он меня цапнул. Я слышу брата. Да. О, миллиметр от сердца. Если бы упал сердце, то убил бы меня. Кол, будет так быстренько... Да вы, иди помоги. Им. А, да. вы. Как ты зашел? Тебе же нужно разрешение. Ну, видимо, он переписал скрытную квартиру на тебя. Так, так я так. в этом доме живу. Да. Я в этом доме живу, в смысле, Олег? Нужно, чтобы ты там документально был прописан, гений. Ну, готов. Лука, пропиши мне, пожалуйста, документально в этом доме. А -а -а. Лука, разрешай. <свист> <свист> <свист> <свист> <свист> <свист> Люди, если он убьет вас, то он убьет навсегда вас. Понимаете, ай то что... Я понимаю, ай рука! Да. ай ай ай ай руку. он не, он не руку. он нужно запечатать в какой-то ловушке. Держи. А я цапну, он, он, немного, ног. он тебе руку цапнул. Да. Пей игрой колом колом ну ладно хотя бы колом не так страшно если бы он тебя зубами цапнул ты разрешение какой тут уже разрешение тут такой человек я я куда-то меч сделал свой я куда так все пускай у будет Кто? Он, опять сидел. он имеет здесь связь. Люди, вы его будете Эстер. Понятно, откуда у него такой кол с белого дуба? Эстер. Его надо остановить. Люди на нем заклинание, Эстер. Он будет возрождаться. У меня находятся все артефакты. Да где Вон он там? Люди помогите мне. Что? Как? Заманите его сюда ко мне. Давай, а давай, где? давай. А. а теперь ты отсюда не сбежишь. Ну, если ты думаешь, что, что это и нас попал в ловушку, то нет. Мы можем легко отсюда уйти, а вот ты нет. Меня что тебе... Смотри мир? мне в глаза. Ты мне раз. Ты, ты отдашь сейчас какая? мне колы и все оружие, которое есть у тебя. А также расскажешь, где прячется, Эстер. Он напичкан вербеной. Предлагаю, можете его расцарапать, чтобы кровь из вербены не, не, не а? Здесь не работает абсолютно ничья магия, здесь, включая кола. А, ну, значит, ты лоб тупой. Я тебе откушу голову? На. М Конечно, вкусно мне не надо. Я, я, я разорву тебе глотку. Я Отдавайте. бы сначала разорвала. Подучащую... Рали, теле, вкусненький. Вкусненький. А ты вернулся? Ну хорошо, я не да, да, и... Так, теперь я еще раз попробую. Может, вербена из а. него вышла. Смотри мне я в глаза не не не и отдай мне вещь. Отдай а не... мне кинжал и кол. Да, значит, а теперь расскажи, такой, где да? прячется Эстер. Я чего знаю. Он я... не знает, где она прячется. Эстер рассказал. Я его внушил, он бы просто так кол с белого дуба и кинжал не отдал. Но, знаешь, лишь бы он никого из нас не цапнул. Предлагаю выходить. Пойдемте. все. Отдай мне меч. Давай отойдем на пару метров и... Меч очень мощен, он может решать запечатывать души. Он бежит к вам! Он уже не страшный. Ага, Единственное я... его оружие? Единственное оружие это его зубы. Но у меня есть кровь, <с> у меня есть целом кровь... Мне он ничем не навредит даже своими зубами. Моя кровь меня излечит. Я зонтик уронил. Ты тупой, ой, это она и не. А ты что без зонтика стоишь? Вставай быстрее вон сюда. Вы такие, Верните зонтик. Входите, входите. Помидорово. зонтик, Ой, здорово. Я что-то пропустил. А, да. Пусть... Смотри... Пригласи его, пригласи его. Как бы а, я... мне это не хотелось сделать, но входи. Это наш. Обид а, это что у меня регенерация. А, я бы ему откусил голову. А, а, Обид что а... у меня регенерации нет, как у вас. Тебя, так. Люси, не... хотите, я вас обрадую? Да. Да. У нас да. есть даже больше, чем нам нужно, чтобы вернуть магию в город. Правильно. Да, да, да. же? Правда, я не хотела бы мне возвращать магию, но. Это для нашей же безопасности. Придется. Хотя Придется. мне это очень сильно не хочется. Так, отойдите что, всем. Ты? Отойдите а всем. Ты чё, а ты что смотришь на мою рану? Не смотри, пососешь потом. Может, он хотел тебе сдать свою кровь, чтобы излечить тебя? За э, да что, мне просто рано. А, губа, боже не же, дай бог, губа мне губа еще рано. фильм с колом ну, селится. Конечно. Ну, конечно же, глубокая рана, но ничего страшного. Ну, поворовал, да, вообще. Так. А, я у меня есть душа Майкла. Так, кол из белого дуба я тратить не хочу на этот раз. Потом пора. Есть вот эта кол из, б... из дерева филина. Кол... У тебя у осталось? У меня целых два есть. А ты их мне. Раз. Два. Так. Кол из дерева филина. Это понадобится нам, если что. Да ты так, я стал самый сильный артефакт. Это феем. Так маяк. Который вернет всю магию, которую мы сломали в этот раз. Дай мне, пожалуйста, может, я подлечу. Нет. Да я Туда я должен положить... А -а -а. Люди, возьмите во вторую руку зонтик, так удобнее. А, у меня зонтик нету, zn а я спрашиваю. 것도... Я didn't... <x3> I I I с кокосом на башке хожу. у тебя ну, это то же самое, что зонтик почти. Да, только ничего нормального. Только ничего сегодня. Мы сейчас вернем магию, и ты будешь пользоваться кольцом. Кольцо? Да, у меня кольцо. Но... от солнца. Так. Солнце. Давайте надеяться, что все сработает. Мы вложили в нее все, что у нас было. Но ну, гости, если это не сработает, вдруг я с ума сойду. Конечно, охота мне опять видеться с ведьмами. Но, кстати, теперь ведьмы, а? можно сказать, нам будут помогать, наверное, раз их их Теди. Ну, как раз, ну, я же там говорю ся. Так что... Да. Получится ну, у тебя силы предков. Е-мое. Как да. теперь мне отсюда выйти? Ну, если я умру, то это потеряется. Блин, да. Вот тут Там, и... маяк ломать, а фиолетовый. Там фиолетовый маяк какой вот стоит? Да. Так, ладно, сейчас я к тебе допрыгну. Так, его надо сломать. Этот маяк стоял раньше для дисбаланса. Так, теперь отойди. Возможно, немножечко затрясет, и у всех ведьмаков начнет болеть сильно голова. Я you. know. oh, Ура! Я чувствую прям прилив сил. Так, пой... осталось пойти. 50... Сделать! Подожди, подожди. У меня зеленые глаза. Зонд, я через слома я шел, шел. Моей вернулась. Магия вернулась. Так, люди, я напомню вам то, что нужно еще кольца сделать этим. Ну, Ой. это я уже немножечко тоже могу делать. Ну, вообще, я... Пойдемте я... ко мне в комнату, быстро все и возвращайтесь Давай. домой. Не, ну вообще один раз я пытался пробовать вот это сделать кольцо. Кольцо чё, чё это получилось, это ну, не так, я оно ну, взорвалось. Я от того, ты что аж устал, я зашел сюда без разрешения. Ничего себе. Я много уже раз... Или скорее а, всего, а с... всего из-за того, что она впустила меня из за того, что я здесь проводилась. А мост, мне, мне можно выйти. Быть... Да, так входи. входи, входи, входи. Ай, Неудобно. Надо на кого как-то придумать, так поделить этот дом, и чтобы разрешение вот могли ты... давать все трое. Вот вот тебя. Тебя. Так, так Мне нужны фантастические Мне нужно. Ладно, сейчас я займусь созданием. Колец. Колец. Так, вам я дал. И себе Нельзя. тоже сделаю кольца. Наконец-то. Надо будет дать этому, но этот пускай спит. тыкающий. Надо будет раздать еще другим, но пока что у меня есть не одно, одно неопределенное не дело. Не Стой! Не ты обратился! Этот волк. Да это, наверное... это обращение идет по желанию. Ты можешь отказаться от этого обращения. Да, наконец-то, я без этого зонта. Так, да. первое, что делать, я пошел кушать. Кого-то. Свежую Пошу. кровь. Пошу, погоди, пойдем туда. Ой, Пошу, я тоже... С -то той стороны же, вроде. С той стороны. Да, много туристов. Пойдёмте, туристов. Туристы. Чёрт. А тут нет, тут... а где туристы? Даже... Ай, голова болит. Ай. Давайте сейчас кого-нибудь поищем. Может, остались М -м. туристы? Черт, голова. Туристов нету. Куда? Просыпайся. Ой, Доброе утро. Я Не знаю, что-то прилег спать. Эстер. Да, туристов я вообще я нигде не вижу. Эстер. -э так, М -м -м. я тут от Пропал Болу, колл, с белого дуба, колл, с дуба Пеникса и киджал, который я обсыпал на парахам. Ну, вот крас, класс, нас всего лишь могут убить даже когда мы будем спать, а так ничего страшного. Она наложила на меня заклинание. Да, да может, она даже уже нашего дружка убить. Какого дружка? Ну, вот этого, гибрида. Ложак стоит уносить. Или позвать Клауса. Зачем звать Никлауса, когда можно позвать существо намного сильнее, чем Никлаус? Кого? Первородного трибрида. Она является членом Майклсона. Хоуп Андре Майклсон. Ну, сам по сути, она является членом Майклсонов, но она мощнейший трибрид. Ну да. А это означает что? Она сможет нам помочь найти свою бабушку. Смотрите на ну, это. Мне ну, осталось, правда, как-то связаться с Хоуп. Чтобы связаться с Хоуп, думаю. Но ну, это не так просто, потому что это первородный, типа, трибрит. Ладно, нет, нет, разрешивайте. войти. Входи, входи, входи. Хорошо. Надо поделить твой дом. Да, согласен. Я собачь. уже задолбался. Пожди, я тебя Входи, входи. Ладно. Доброе утро. Что там делать? Он спит в моем гробу. А чего у тебя три гроба? Ну, это, Конечно. знаешь, типа, если я жертву, жертв, Ну, вдруг я захочу ночью пос, покушать. Беру своих жертв сюда кладу. Ладно, Привет. все, давайте. Я займусь, займусь поисками хоуп. И в целом да. все.